Друзья, всем привет! Сегодня с вами видео я вам расскажу, как отключить все сторонние сервисы в один клик на Windows 11. Есть один быстрый способ отключить все службы сторонних разработчиков. Если вы хотите отключить все сторонние службы, то проделаем следующее. Нажимаем комбинацию клавиш WinR и вводим команду msconfig. Я ее оставлю в описании. Нажимаем ОК. Далее переходим в вкладочку службы. И внизу ставим галочку «Не отображать службу Microsoft». Галочку поставили. И у вас останутся все сторонние приложения, которые вы можете безопасно отключить, не оказывая негативного воздействия на вашу систему. У меня здесь только VMware Helper, так как это виртуальная машина. У вас может быть там Google Chrome Update, еще какие-нибудь сторонние приложения. Нажимаем «Отключить все», «Применить», «Ок» и перезагружаем. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!